То смотрите, какая интересная особенность. Когда вода в любой из агрегатных своих состояний, паром ли, снегом ли, льдом ли или просто водой жидкой формы, закрывает землю, образуется состояние тайны. То есть мы не знаем, что там внутри. Мы никогда не знаем, что там внутри. Это состояние тайны. Возьмем, например, аналог в природе, те же самые моря и океаны, которые, в общем-то, первые выходят у нас как, как естественное такое проявление такого стихийного сочетания. Их много на Земле? Много. То есть мы можем представить себе, что такого, таких людей будет тоже достаточно много. Но знаем ли мы, что там происходит в том океане? Нет. Поэтому мы можем только предположить, что таких людей достаточно много, но мы не можем предположить, кто это, потому что это всегда тайна. Это люди, которые растворяются в любом пространстве и никак не выделяют себя. Но при этом, при всем, в этом пространстве они всегда что-то определенное делают, являются носителем какого-то определенного качества. Вода, покрывающая полностью землю, это тайна скрытая. Вот Состояние, когда вы первый раз ныряли там, с вышки, с еще там откуда-нибудь. Да? Помните тот, кто испытал первый этот ужас, когда ты не знаешь, что у тебя под ногами, то есть ты сейчас нырнешь, а там глубоко или мелко, разобьешься ты или уйдешь камнем на дно и никто тебя не найдет. Если там холодное течение, если там водоворот, помните это состояние? Да. Ну вот кто тонул, кто тонул или нырял, тот помнит достаточно хорошо. И вот с такими людьми приблизительно всегда будет такое же состояние, то есть вроде бы как нормальный человек, да? А вот состояние между ним, рядом с ним приблизительно такое, вот если сейчас нырнуть, то это непонятно чем закончится. Вот вообще непонятно чем. Если у человека проявлена интуиция достаточно хорошо, то есть вода и астральное тело в нем развито достаточно хорошо, то ощущение это будет не, э, ничем не забиваемое, очень точное, очень точное. Когда мы сами возбудим в себе это состояние, состояние вода-земля, вода, покрывающая землю, мы сами станем такими существами, существа, носящие внутри себя некую тайну. Если изначально прикосновение к внутренней тайне и ее чувствование внутри себя для вас состояние естественное, то вы его очень быстро вспомните. Оно особо было развито в детстве, пока мы еще не обучились, скажем так, выживанию в мире человеческом. Это когда собственная мысль всегда казалась значительной. Когда собственное какое-то умозаключение, прожитое, пережитое через эмоциональное состояние, всегда казалось очень важным, как будто приближающимся к тебя к чему-то очень ценному и важному. Вот-вот сейчас все поймешь, вот-вот сейчас все вспомнишь, вот-вот, вот-вот. Вот, -вот, вот, -вот. вот еще один нырочек вглубь, вниз пространство собственной тьмы, и все будет понятно. Степень погружения в воду. В состоянии вода-земля у каждого человека своя. Все зависит, скажем так, от удельного веса, от тяжести сознания, от его бытийной массы. Тяжелое сознание уходит быстро и глубоко. Легкое сознание старается по поверхности, по волнам, да, не нырять слишком глубоко. Но если это состояние вам знакомо, то вы его моментально вспомните. Это сохранение своей собственной внутренней тайны, как единственное чего-то очень ценного. И сознание входит в, иногда в состояние, живя в мире людей, что лучше эту тайну а, совсем к ней не прикасаться, чем вытаскивать ее на поверхность. То есть вот на поверхность совсем ее нельзя вытаскивать. Никак. Если вы когда-нибудь в детстве вели дневник, особенно женщины, девочки, да, присутствующие здесь, и попадали в такую неловкую ситуацию, когда ваш дневник становился достоянием общественности, да, ну, например, бывают такие умные родители, которые, найдя дневник дочери там или сына на семейном совете или там за ужином, начинают цитировать выдержки из него. Никогда не сталкивались с такой ситуацией, вот вам повезло. Да. Вот, а бывает, бывает, бывает и такое, когда скажем так грубейшее вмешательство в пространство внутреннего мира. И что потом происходило с этими людьми, которые, в общем получили такой катастрофический удар. Это то, что требует сохранить, это то, что нужно одному. Это сохранение некой тайны, которая в будущем, возможно, никому кроме тебя не нужна. Это не то, что изменит пространство общее. Возможно, это сокровище когда-то и будет поднято на поверхность, но тогда оно станет уже предметом торга, тогда оно будет иметь цену. Потому что на свету, то, что мы вытаскиваем на свет, становится вещественным, оно не перестает быть тайным, оно становится предметом для изучения, исследований и, возможно, продажи. Понятно, я пока все объясню. То, что плодоискатель поднимает сокровище из глубин воды, из глубин моря на поверхность, а, делает тайну явной, то есть общедоступной. Очень мало какие кладоискатели сохраняют эту тайну для себя, не продают, не публикуют, там, не описывают как-то свои коллекционные сокровища. Обычно это всегда становится достоянием публики, потому что правило такое, все, что проявляется в огне, все, что проявляется на свет, во-первых, оно становится проявленным, оно так и называется, да, а значит, уже начинает каким-то образом мало-мальски влиять на сформированное будущее. Так устроена система вся стихийных пространств, что из этого пространства периодически должны доставаться тайны. Должны. Но доступ к этому доставанию должен быть у тех, у кого у, само, у самих в глубине сознания есть определенная тайна. А иначе это будет ремесленник, это будет ловец жемчуга, который нырнул, ухватил, вытащил, продал за что-нибудь, не зная истинной ценности этой тайны. А потом тайна умаляется до состояния плебейства, до состояния упрощения. Поэтому пространство, вода, земля, как правило, мало кого впускает в себя. А если уж она кого-то впустила, то это такое специфическое состояние сознания, которое делает человека чужаком среди людей. И люди это очень здорово чувствуют, что в нем есть какая-то внутренняя глубина, которую им никогда не понять и не постичь. Но при этом при всем мы должны с вами понимать, что это явление не уникальное, это не один единственный человек и никто не может точно знать и угадать, пока они сами себя не проявят, пока они сами не вынырнут на поверхность, пока они не проявятся в свете и тогда они становятся понятными. Да, то есть может быть какая-то идея у человека, например, ученого, который эту идею долго вынашивает, вынашивает, вынашивает, вынашивает себе, и никто не знает, что он там вынашивает, только раздражает всех своим умным видом. И потом он хоп и выдает какое-то новое, абсолютно новое открытие, новое открытие, подчеркиваю, которое начинает менять будущее. И вот тогда оно становится проявленным. Само открытие, но его подоплека. Его внутренние переживания, его измышления, его сны, они все остаются вместе с этим человеком. На поверхность достается только лишь то, что он хочет отдать. И вот вы тоже побываете в этом состоянии. Насколько оно ваше природное или неприродное, вы решите сами. А в любом случае, оно позволит вам, возможно, погрузиться в ваши глубины, в вашу тьму природную гораздо больше, чем вы погружались до этого. Именно в сочетании двух женских стихий, неумолимых по отношению к мужским стихиям. Они здесь главенствуют. Они на свет и в воздух, то есть в мир, отдадут только то, что сами сочтут нужным. И только тому, кому сами сочтут нужным. Это такая глубинная магия, которая, как правило, никогда не является прикладной. Это какая-то идея, это какое-то что-то, что хранит вечность до того момента, пока не придет время ему быть проявленным. Состояние вода-земля это абсолютный матриархат, абсолютный, тотальный, стопроцентный. При этом здесь старый матриархат, то есть старые женщины не властвуют над молодыми, не властвуют. Они их поддерживают, они их обучают, они их изучают, но воля всегда у молодых и деяния всегда за молодостью, за будущим. За будущим. Вода с землей отдают свои тайны только тому, в ком уверены, что он правильно сможет применить их на святую, в воздухе. Конечно же, в этом состоянии обостряется интуиция. Чутье не только на своих, но и на прикосновение вот с этой, к этой самой тайной. Да, если вы сумеете вспомнить это состояние перед прыжком в глубины вод, то вот рядом с такими людьми, повторяю, которые есть носители подобного потенциала, всегда точно такое же ощущение. Холодеют ноги, Желудок уходит куда-то в район малого таза. Ну, в общем, страш, страшная проблема с физиологией начинается в ощущениях.